Приветствую всех. Хочу рассказать свой результат после употребления флоревитов. 6 сентября 2015 года мне сделали операцию по катаракте на одном глазе. На втором еще было немногим терпимо. По обыкновению после операции на следующий день проверяют зрение. Зрение упало. Я ничего не видела, даже первой строчки. А, назначили лечение по обыкновению, а, традиционной медицины. И я принимала капельки антибиотик, стероиды и жгучие а, натрий хлористый 9% на ночь, еще и мазь. Но по исходу месяца результата не было, я так и не видела. Я была в ужасе и была истерия. Прошел месяц, и я познакомилась с компанией, с продукцией компании САД. Флоревитами, которые дают возможность восстановления утраченных даже органов. И поправить свое здоровье. Я взяла широкую программу и начала капать три компонента в глаз и... Пять под язык. Спустя две с половиной недели, у вас была такая радость. После проверки у меня зрение восстановилось 100%. И я могла прочесть все шесть рядов. И в этом есть подтверждение письменное с больницы. Я продемонстрирую вам. Но я не прекратила а, прием, я продолжаю принимать эти капли а, в глаз и а, принимаю, естественно, и под язык. А, я хочу сказать, что это великое будущее данных капель, которые помогут каждому человеку восстановить свое здоровье. Возможность капать буквально всем, нет противопоказаний, есть только одно единственное противопоказание данных капелек, это остановка старения. Единственное, что могу сказать, что надо капать длительно. Большое спасибо за внимание, всем всего доброго, крепкого здоровья, с вами была Мария Котляр.